Бьет. живет открыто, всех принимает. Женихи, и матушка, платятся. Женихи. Как кому понравится дочка-то, тот и раскошеливается. А потом на преданный то возьмет жениха. А преданный то не спрашивай. Ловкая женщина. Хорошим выживатов купцом будет. Да, молод, а не зорвется. Лишнего не передаст. Что такое Карандышев? Живет одним жалованием, а тоже тянется за людьми. Ишь ты, не разговариваешь. А как же ты хочешь, чтобы он разговаривал, когда у него миллион? Бойкая женщина, Харита Игнатьевна. Да, вторую дочку замуж надоет. Без преданницы. а женихов хороших находят. Яко твое есть царство, и сила, и слава, ныне и во веки веков. Какую я новую песенку знаю? Какую? Вася, какую? Веревьюшки, веревью. Баратов приел. Да что вы! Пардо. Мерси. Экой сокл. Блестящий парень. Просто путило. Развратный человек. Карету невесты. Давай. Стой, До свидания. Берси. Шиком живет пора. Уж чего другого, а шику-то у него достаточно. Сергей Сергеевич, продаете ласточку? Нет, Василий Данилович, никогда. Моя ласточка шибче самолета бегает. Да не барское это дело. А нам, кстати, ну... у нас на низу груза много. Господа, не выпьем ли холодненького? Да, господа. Здоровья Ларисы Дмитриевны, сегодня день ее рождения. Тебе Вася подарок прислал. Недурно. Какой милый. Недурно. Какая вещь. Рублей пятьсот стоит. Ты поблагодари, Вася. Так шепни ему на ухо. Благодарю, мол ты, И Кнурова тоже поблагодарим. А Кнурова за что? Так надо. Я уж знаю. За что? Вечером увидимся у Агудаловой. Да-да. А вы, Моки Парменоч, будете? Да неловко. Много у них всякого сброда бывает. Поедемте, весело будет. Ой! Вы ну, так говорите? <говорить> Хотела я, Моки Пеменоч Ларисе. Подарок сделать Ах, да дорого, не по карману, но ну, это пустяки. Днем рождения. Прав, даже уж и слов не подберешь. Как благодарить то вас, Мойки Форменоч. Возвращаете понемножку? Ну, что же мне об ее нравственности заботиться. Простите, господа. Ты сейчас будешь танцевать. Нет, мама. Пойди сюда. Ты сейчас будешь танцевать. Зачем? Так надо. Ну, На ну. -на. На-на-но, no, no, no. господа, Лариса танцевать хочет. Рай, рай, рай. На-на-но, на-на-на. Бриллиант дорогой и оправы требует. Да, и хорошего ювелира. Телеграмма вашему. Иди к Агудалову, там он. Я хотела вам сказать. Что? Так-так-так-так, по зернышку, по зернышку, по зер... а, а если увидят? Пусть видит. Нет, батюшка, вам довольно. Если Дмитриев, что-то не видно. Навсегда. Навсегда. всегда. Ты наделала! Опозорила на весь город! Едем домой! Ларисе Дмитриевне Земного ничего нет. Ничего нет, ничего нет. Ведь это эфир. Эфир, Мокий Парменович, эфир. Она создана для блеска. Для блеска. А хорошо вы поступили, что вы даете дочь за человека бедного? М? Не знаю. Ее воля была. Барышня! Барышня! Барышня! приехал жених приехал за Волгу смотрела, как там хорошо на той стороне. Поедемте поскорее в деревню. Куда вы торопитесь? Зачем? Мне так хочется бежать отсюда. От кого бежать? Кто вас гонит? Или вы стыдитесь за меня, что ли? Хорошо, если она догадается поскорее бросить мужа, и вернуться к вам. А чем мне жить с дочерью? Ну, это беда поправимая. Теплое участие солидного богатого человека. Хорошо, если найдется такое участие. Надо постараться приобрести. Вы когда же думаете ехать в деревню? После свадьбы. Хоть на другой день. Но венчаться... Непременно здесь, чтобы не сказали, что мы прячемся, потому что я вам не пара, а только та соломинка, за которую хватаются утопающие. Вот это правда. Так эту правду вы держите про себя. Ну, пожалейте. Пожалеете вы меня хоть сколько-нибудь. Пусть хоть посторонние-то думают, что вы любите меня. Вам нужно сделать для Ларисы Дмитриевны хороший. Очень хороший гардероб. Да, да, моки Кипарвенович. Так вы и закажите все. В лучшем магазине. И не копейничайте. Мама! Я боюсь. Я чего-то боюсь. Ты у меня заблестишь так, что здесь и не видовали. Нет, нет. Нет. Уж если свадьба будет здесь, так, пожалуйста, как можно тише, скромнее. Нет, ты не фантазируй. Свадьба так свадьба. Я Гудалова. Я нищенство не допущу. Ну, я молчу. Я вижу, что я для вас... Кукла, поиграйте вы мной, изломайте и бросьте. Лариса Дмитриевна, а если б явился? О, если б явился Сергей Сергеевич, а? успокойтесь, он не явился. А теперь хоть и явится так уж поздно. Вероятно, мы никогда не увидимся более. Ускай погибну безвозвратно, навек друзья, навек друзья, но все ж покамест аккуратно. Пи Буду я пить. Обогнать купчишку. Шуруй! Шуруй тебя говорят. Полный ход, шуруй. Если брошай, один полен, я сам бросался за борт. Трус. <говорит> <говорит> Иностранец. Голландец. Эх, арифметика вместо души-то. Лучшего вина. О. Заграничного. М -м. Аспид, жал бы ним живем. Обед так обед. Да. Если бы он мне стоил вдвое, <говорит> втрое я б не пожалел денег. Повеличаться хочешь. Да, повеличаться. Берите кругом, по 6 гривен за бутылку. А ярлыки наклеим, какие прикажете, хоть заграничные. Ох, уже достанется мне этот обед. Что хлопот, что изъяну. Фоваришки-разбойники, в кухню точно какой победитель придет? Ведь им и слова сказать не смей. Тетушка, да о чем с ними разговаривать? Так и бы свой материал, домашний, деревенской, Я бы слова не сказала, а то ведь купленное, дорогой. Так ведь его и жалко. Помогите! Помогите! Помогите! Давай, давай, давай. Что? Короче, Кто такие? Артист Счастливцев. Легион Непутевый. Ты Робинзон, садись. А я, а купчишка пусть тут проветрится. Ну, половим Что случилось? Барин приехал. Какой барин? Год ждали. Вот какой барин. Как сам сходить будет, я тебе платком махну, а ты поли. Это, господа, провинциальный актер. А не жаль вам, Сергей Сергеевич? Для меня заветного ничего нет. Найду выгоду, так все продам. Продаю свою волюшку, господа. Женюсь на девушке очень богатый. Беру в приданые золотые приски. О, хорошие преданные. Откушать сегодня господа. Прошу ко мне. Экая досада, Сергей Сергеевич. Отозванным мы. Откажитесь, господа. Лариса Дмитриевна замуж выходит. Так мы у жениха обедаем. Лариса выходит замуж. Хм. Ну что ж, это даже лучше. Объятие желаете заключить? Можно. Первый визит к вам, тетенька. Я желал бы засвидетельствовать свое почтение Ларисе Дмитриевне. Не ожидали? Теперь не ожидала. Перестала ждать. А позвольте Вас спросить, долго Вы меня ждали? А зачем Вам знать это? Мне хочется знать, скоро ли женщина забывает страстно любимого человека? если вы знаете, что я после вас полюбила кого-нибудь. Вы выходите замуж. Но что меня заставило, если дома жить нельзя, если во время страшной, Смертельной тоски заставляет любезничать, улыбаться, навязывают женихов, если надо бежать из дома и даже из города. Лариса! Лариса! Так вы не забыли меня? Вы еще меня! Любите? Позвольте познакомить, господа Юрий Капитонович Карандышев Сергей Сергеевич Паратов. Этот. А. Прошу любить дожаловать. Старый друг Ларисы Дмитриевны. И Харита Игнатьевна. Очень приятно. Сергей Сергеевич, у нас в доме как родной. Тетенька, очень приятно. Что с вами Паратов говорил? О чем он мог с вами разговаривать? А, да о чем бы он ни говорил? Что вам за дело? Вот хотелось бы подарить эту вещь Ларисе к свадьбе. Угу. Денег не хватает. Тетенька... Я ведь тактику-то вашу помню. Ведь уж человек с трех. On on Ах, проказник! О чем он мог с вами разговаривать? Ах, да shared, что вам за дело? Вам ACL. надо старые привычки бросить. Вы не ревнивы? Я надеюсь, что Лариса Дмитриевна не подаст мне никакого повода быть ревнивым, но если бы... Ну, далее, господин Карандышев... Все. Больше ничего. Нет, не все. Главного не достает. Вам надо просить извинения. Мне извиняться? Да уж. Господа, но... господа! Что вы? Что вы? Ну, извините его ради меня. Благодарите Хариту Игнатьевну. Но я вы... вас прощаю. Прошу вас быть друзьями. Барышня, на минуточку. Пойдите сюда. Пойдите сюда. Извольте-ка вот пригласить Сергея Сергеевича к обеду. Так я, я и сам хотел. Сергей Сергеевич, угодно вам откушать у меня сегодня? С удовольствием. Лариса. Так вы меня не забыли. Вы меня еще любите. Любите. Поедемте в деревню. Сейчас поедемте. Вот теперь-то и не нужно ехать. Что вы меня не слушаете? Топите вы меня. Господа, бургонская. Вот. Маки пармяны. Господа, господа, я счастлив сегодня. Я торжествую. Останови. Останови его. Как остановить? Он немалолетний. Фея, Робинзон, ты натура выдержанная на заграничных винах. Ярославску производство. Ну, Серж, будешь же за меня Богу отвечать. Сергей Сергеевич, перестаньте издеваться над Юрием Капитаном. Ларису Дмитриевна, вы обижаете меня. Да смею ли я? Да хотите я для вашего удовольствия все это покончу одним разом. <свы> А-за-за-за. <смех> за, за. бутафория. Осторожней, он заряжен. <смех> Юлий Капитонович, хотите брудершат со мной выпить? С удовольствием. Лимонов, пожалуйте. Каких лимонов? Аспид. Возьми клюквенного морсу. Нынче народ-то без креста. Раз, два, три, четыре. Эх. Ведь того, гляди, не досчитаешься. Шесть, семь, восемь, девять. Девять. Ах, стыдно. Ах, как стыдно. Они его нарочно подпаивают. Ну, теперь друзья век. Зачем они это делают? Да просто так. Подобавятся хотя. А? Да ведь не меня терзают. А? А, кому нужно, что ты терзаешься? Я хочу попросить Ларису Дмитриевну спеть нам. Когда я пьян, а пьян всегда я, тогда я вспоминаю вас. И, вспомнив вас, я проклинаю Тот дивный, но далекая час Тот дивный, но да. Лариса Дмитриевна, я не слыхал вас целый год, да, вероятно, и не услышу боли. Спойте нам. Позвольте и мне присоединиться к этой просьбе. Просим, просим, Лариса Дмитриевна. Просим. Нельзя, господа, нельзя. Лариса Дмитриевна не станет петь. Да почему ты знаешь? А мы попросим. Попрошим. Нет, нет попросим, и не просите. Попросим. Я запрещаю. Я положительно запрещаю. Вы запрещаете? Так я буду петь. Маурел. Если бы Лариса Дмитриевна с нами за Волгу поехала. Да, если возможно. На свете нет ничего невозможного, господа. Он говорил мне, Пусть ты моею И стану жить я Страстью старая, Прелестью ещают радость рая. Бедному сердцу так говорило, Бедному сердцу так говорило, Но не любило, Нет, не любило, Нет, не любило не любил меня. Он говорил мне Яркой звездою мрачную душу, В сердце вселила, сны наполняя сладкой мечтою. То улыбался, то слезы лило, он, То улыбался, то слезы лило, Но не любил он. Нет, не любил нет, не любил, ах, не любил меня. Он обещал мне слабому сердцу счастье и грез. Восторги, няжно он клялся Жизнь усладить мне вечной любовью Вечным блаженством Сладкою речью сердце сгубил он Сладкою речью сердце сгубил ты не люби, ах, не люби меня. Велико наслаждение видеть вас, а еще больше наслаждение слушать вас. Лариса браво, Дмитриевна! Браво. Голубушка вы моя! Великое наслаждение видеть вас, а еще вы... Мне кажется, я с ума сойду. Как я проклинал себя, когда вы пели! За что? Зачем я бежал от вас? на что променял вас. Зачем же вы это сделали? Погодите, погодите винить меня. Я брошу все расчеты, и уж никакая сила не вырвет вас от меня. Лари, Я завтра. Мы сейчас всей компании едем кататься по Волге. Поедемте. Сейчас? Сейчас. Или никогда. Едемте. Сергей Сергеевич, скорее. Поехали. Господа! Господа, я предлагаю тост за Ларису Дмитриевну. А -а -а. Господа, прошу, прошу, прошу. Господа. Главное и неоцененное достоинство Ларисы Дмитриевны, то, господа, то, господа, что, господа, что она умеет ценить и выбирать людей. Да, <Слышко> Лариса Дмитриевна знает, что не все то золото, что блестит. Она искала для себя человека не блестящего, но достойного. И выбрала, вас даст! Браво, браво. Извините, господа, извините, господа, может быть, не всем приятно это слышать, но я щелк своим долгом поблагодарить публично. Ларису Дмитриевну, браво, браво, браво. Господа, я сам пью и предлагаю выпить. Здоровье моей небес. Браво браво, браво, браво. Есть еще виноты? Разумеется есть. Шампанского. Шампанского. Едемте. Куда ты? Что ты, господь, с тобой? Куда ты? Или тебе, мама, радоваться, или ищи меня, Волги. Я, господа! Я, господа! Уехали. Вот это учтиво. Ну и тем лучше. И останемся мы в тесном семейном.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 За Волгу? Как за Волгу? Потому, вроде как, пикник у них. Жестоко. Бесчеловечно жестоко. Это смешно. Я смешной человек. Но разве... Людей казнят за то, что они смешные. Я смешон, так смейся надо мной. Смейся в глаза, но разломить грудь у смешного человека. Вырвать сердце, бросить его под ноги и растоптать его. Как мне жить? Как мне жить? Как мне жить? А? Я ничего не знаю. Нет, Харита Игнатьевна, у вас одна шайка, вы все заодно. Но знайте, что если мне осталось столько или повеситься от стыда, или мстить, Так уж я буду мстить, буду мстить. Я буду мстить каждому из них, каждому. Рыбы. Где ваши товарищи, господин Робинзон? Какие товарищи? Ох, эти. У меня нет товарищей. Я человек, знаете ли, Семейный, так вы не знаете, где, где они теперь, куча где-нибудь. Хорошо бы с такой барышней в Париж прокатиться. Какие у вас планы-то, Макипанинович? А ведь чай не дешевле ласточки обошлось бы. Всякому товару своя цена есть, Макипанинович. Вы должны, должны знать, где они. Знаете я человек всемирный, а -а -а. семейный. Иван! Чего из Перенеси-ка в другую комнату. Как же это вы с ними на пикник-то не поехали? А я заснул и они не посмели меня побеспокоить. А да да, да, да, да, да, да, да, да нет нет нет нет нет Дам, давай давай играть играть Нельзя игра неравна а ну возьми Позвольте поблагодарить вас за удовольствие, нет этого мама, за счастье, которое вы нам доставили. Что? Прежде всего, вам нужно ехать домой. Я не поеду домой. Да, ну, и здесь вам оставаться нельзя. Ну, какую пищу вы дадите для разговоров? Нет, нет, Сергей Сергеевич, вы мне фраз не говорите. Вы мне скажите только, что я, жена ваша? Или нет? А драма-то, кажется, начинается. Мы не виноваты. Наш дел страна. Я уж у Ларисы Дмитриевны слезки видел. Извините, Лариса Дмитриевна, не обижайтесь на мои слова, но едва ли вы имеете право... Право. Быть так требовательны ко мне. А разве вы забыли? Я год страдала, год не могла забыть вас. Явились вы и говорите, брось все, я твой. Разве это не право? Все это прекрасно, но обо всем этом мы с вами потолкуем завтра. Нет, сегодня, сейчас. Вы требуете? Требую. Извольте. Теперь не только позволительно, но мы с вами даже обязаны принять участие в ее судьбе. То есть, вы хотите сказать, что теперь предоставляется удобный случай? М да, пожалуй, если вам угодно. Так зачем же дело стало? Кто мешает? Вы мне, а я вам. Отступного я не возьму. Разве вот лучше всего орел или решетка? Кидай! расходов меньше. Угар страстного увлечения скоро проходит. Остаются цепи и здравый рассудок, который говорит, что этих цепей разорвать нельзя. Вы женаты? Я обручен. Безбожно! Безбожно. Подите от меня. Я уж сама себя позабочусь. Василий Данилович, давший слово, держись. Вы меня обижаете, Мокий Парметч. Вы купец. Вы должны понимать, что значит слово. Я знаю, что значит купеческое слово. Ведь я с вами делаю мы. Вася, я погибаю, Вася, что мне делать? Помоги, научи. Лариса Дмитриевна, уважаю я вас и рад бы, но я ничего не могу поделать. Да я ничего не требую от тебя. Прошу только пожалеть меня. Ну, хоть поплачь. Поплачь со мной вместе. Не могу -с. Ничего не могу -с. И у тебя тоже цепи. Кандалы, Лариша Дмитриевна. Какие? Честное купеческое слово. Стыда не бойтесь, осуждений не будет. Я могу вам предложить такое громадное содержание, такое содержание, что даже самые злые критики чужой нравственности Вынуждены будут замолчать. <гас> Вы расстроены. Я не буду торопить вас с ответом. Подумайте. Ваш поступок заслуживает наказания. Но судить вас, кроме меня, никто не имеет права. Это уж мое дело. Прощу я вас или нет? Как вы мне противника, вы бы вы знали? Зачем вы здесь? и выживатов, мечут жребий, кому вы достанетесь. Играют в орлянку. Они не смотрят на вас, как на человека. Они смотрят на вас, как на вещь. Вещь. Вещь, вещь, вещь. Я вещь. Они правы. Наконец-то слово для меня найдено. Лариса Дмитриевна... Уйдите, оставьте меня. Всякая вещь должна иметь своего хозяина. Я, я ваш хозяин. О, нет. Уж если быть вещью, водите, пошлите ко мне к Нурова. Что вы, что вы? Опомнитесь. Ну так я сама пойду. Лариса Дмитриевна. Лариса Дмитриевна. Остановитесь. Остановитесь. Я вас прощаю. Вы меня прощай, Благодарю вас. Я. Все. Все прощаю. Поздно. Уедемте. Уедемте сейчас из этого города. Поздно. Я. Я вас люблю. Я вас люблю, я люблю. Лжойте. Я любви искала и не нашла. Я умоляю вас. подите от меня. Вы, вы должны быть моей. Никогда. Так, не доставайся же ты никому.